Во время, все время чувствую слабость и какую-то неуверенность, и стали атаковать болезни. Как будто кто-то вытягивает энергию. Может, проблема в помещении, где вы живем? Нет, проблема не в помещении, проблема в отсутствии веры. Каждый человек, каждый человек получает заболевание, если он не знает Божественный закон. Божественный закон заключается в том, что человек свою ответственность перекладывает немножко на плечи Бога. То есть он начинает произносить слова «скоро я буду здоровый», «а у меня скоро будет все в порядке» и живет по божественным законам. А это очень сложно научиться божественным законам, и это необходимо сделать, если пройти хотя бы четыре ступени. Вот пусть напишут те люди, которые проходили четыре ступени. Я объяснял, почему человек болеет, объяснял, как это необходимо убирать. Скажите, насколько это по-другому, чем вот мы в интернете находим?